С вами снова я, ветеринарный врач Меркулов Федор Николаевич. Поговорим мы сейчас вот о чем. Видимо, новички, которые входят к нам в наш аккаунт, в, наш, в, нашу, в нашу группу, скажем так, задают вопрос чистка ушей. Как чистить, когда чистить, как чистить, чем чистить. Я вас разрулю на YouTube, у нас там есть эти темы. Поройтесь в наших старых роликах и найдете но это, ладно, все равно я сейчас буду отвечать на этот вопрос, конкретный, чистка ушей, без всякого лечения. Вы там посмотрите, и я вам сейчас отвечу. И неплохо будет повторно посмотреть тем, которые, может быть, даже и подзабыли. К чему, почему, от чего вы задаете этот вопрос, я понимаю. Я понимаю. Животное, кот ваш, кошечка, собачка, трясет головой, лапкой чешетуха. Трясет головой, лапкой чешетуха. Вы заглянули. А, елки-палки, вот так вот. Пожалуйста, тут что получается? Серы много, грязь в ухе. Значит, и вот оно жалуется и жалуется какое-то определенное время. Вот. Но тут хитрость вот еще в чем. Это может быть действительно просто попала грязь, засорение, но может быть признак. Атита, то есть воспаление среднего уха. Либо отдифференцировать нужно от отодоктоза ушной чесотки, ушной клещ. Вот что может быть. Вот от этого надо отдифференцировать. Когда вы обнаружите в ушном, ушной раковине э, черноту, струбья черные, толстые, много очень, корки такие. И э, это первый признак, что это отодоктоз, ушной клещ. Его продукты деятельности, продукты распада, он там ходит, чешет вся, все это дело, он поедает все, и животным очень удобно, он трясет и, и чешет, и чешет, и чешет. Что нужно сделать? Есть такой препарат, лосьон Барс, для чистки ушей. Вот вы по инструкции строго действуете, закапаете этот препарат в ушную раковину, там 10-15 капель, в зависимости от э, э, уха, от, от, от животного. Вот. Посмотрите. Подождите. Какое-то время. Прикрыли ухо? Подождите. Вот. Если оба уха, значит, вы оба уха минут 10 там подождали, берете ватную палочку или сами на спицу какую-то металлическую накрутите хорошенько ватку, смочите этим же лосьон барс, этим же раствором смочите и вращательными круговыми движениями, вращательными вращая вот и по оси и выбирая выберите всю эту грязь это очень, этот лосьон, вот такой замечательный лосьон который расплавляет все делается, делает это все более или менее, скажем так, податливым умеренно жидким и все вы легко, легко, легко очистите, чистит он очень прекрасно полностью все вычистите чистите, если сами будете. И э, если вы можете посмотреть под большим увеличением и обнаружите там клеща, он такой мелкий, мелкий, белый, прозрачный, вы его легко определить, он будет бегать там. Вы его под сильным увеличением, под сильным. Но я не скажу под микроскопом, но надо взять сильное увеличительное стекло вот, от объектива. Ну, как-то обнаружили. Все, тогда вы берете капли, этот же лосьон, этот же барс капли, с противоклещевым эффектом. Не лосьон для чистки ушей, а другие капельки, капли барс, ну их очень много. Вот. Любые капли, но с противоклещевым эффектом. Капаете по инструкции. Все. И вы будете лечить собачку сады, не посещая клиники. Если уж там тревога у вас или что, лучше всего, конечно, обратиться в ветеринарную клинику. Врач отдифференцирует от Эдектос, ушную чесотку, от отита, или, значит, вам полное лечение. Вот. Как часто чистить? Если у вас все нормально, все в порядке, все, никаких клещей там, допустим, никакой, там у вас, никакого атита у вас нет, воспаления среднего уха, можете раз в квартал с профилактической целью этим же вот БАРС чистить ушки, так, как я сказал. И все почистили, потом промокнули, какие-то нейтральные капельки взяли любые без антибиотиков, без всяких всяких всяких гормональных, без всяких этих. Есть они в зоомагазинах, в ваших спросите. Закапали, профилактической, подождали, вытерли все, промокнули, Все, все вот так вот так вот и действуйте. До свидания, всего вам наилучшего, всех благ. Будут вопросы задавайте, с удовольствием ответим. Подписывайтесь на наш канал. Узнаете много нового, интересного и полезного. До свидания.